Здарова, Ютуб! В общем, как ваше ничего, я извиняюсь, что меня довольно-таки долго не было, но будем пытаться исправлять это в ближайшее время. Сегодня у нас видос, поговорим немного про обновление сезона, которое вышло на днях. Самая, наверное, ужасная перезагрузка, которую я помню, потому что в основном ничего не поменялось. Был КВ-залп, то есть дробовики. я думаю, что все уже ощутили, всех, все сгорели из-за него. Все надеялись, что в этом обновлении его понерфят. Не понерфили, за 2 шота он убивал, теперь убивает за три шота после вот этого нерфа. То есть его нужно еще конкретно, конкретно-конкретно нерфить. Все меты, которые были раньше, сейчас играбельные, все, все то же самое, ничего не изменилось. Играем также с мп пяткой, с ИС, с Вазиум и так далее. По всем остальным новостям в обновлении... Там больше ничего особо смотреть нечего было. Да, изменили немного баланс, что добавили на четвертой зоне постоянное обновление э, сундуков и так далее. Но, блин, на самом деле, ну, хотя может быть и хорошая сторона, что на четвертой зоне обновляют сундуки. Теперь более вероятно, что вы сможете переснуть себя или свою команду. А так это все. Ну, ну реально это все. Новая пушка, которая вышла Да, она неплохая пехотная винтовка Но это пехотная винтовка, которая использует снайперские патроны И вы не сможете с собой постоянно таскать огромное количество этих патронов Так как вы сможете таскать всего их 40 Либо постоянно таскать с собой БК Это не профитно, это не имеет смысла никакого абсолютно В общем, я посмотрел на, на все это И так думаю, блин, я вроде бы играл на геймпаде и решил Играть, вспомнить, ну так скажем, тряхнуть стариной. Я же все же более-менее тренировался на кальдере и решил, скажем, проверить, какого качества у меня порох остался. И сейчас в видосе вы как раз таки увидите. Все, все сборки, которыми я играю, вы можете найти в моем телеграм-канале. Ссылка есть в описании. Я вам желаю приятного просмотра, но перед этим секундная рекламная пауза, кулачелку кинул. Ребят, вы очень часто спрашиваете, как купить наборы, скины, боевой пропуск, кодпоинты в Warzone 2.0. И в перезагрузке сезона появится огромное количество скинов, которые вы 100% захотите купить, потому что я уже знаю, какие скины вы будете покупать. И мой товарищ может помочь вам с этим. У него можно купить абсолютно все, вне зависимости от вашего региона, платформы, будет это ПК, ПС или Xbox. Удобным способом через сайт FanPay, у него более 7000 положительных отзывов, все очень быстро, проверено мной лично, и я вам его рекомендую. Также у него есть свой телеграм-канал, в котором он выкладывает все актуальные и новые наборы. Ну а я все ссылки оставляю в описании, а мы переходим к видео. Ой. Бля, это вы что. Пора, Давай, добрый вечер, брат. Давай, добрый. Давай, я вам все блять. Мне нужен крупный калибр. В секторе работает БПЛА противника. Я вот сейчас все понимаю, только я не понял, что произошло Он ничего не понимает? Бля, почему мне кажется, что мне кто-то стрим снайпит, блядь? Посылка с комплектом уже в пути. Так, ну я слышал человеку под собой вопрос, типа теперь что он там придумает. А вы увидели? Сейчас, кто увидел? Плюс, сейчас, быстро Бля, вниз нельзя падать Я вообще Пиздец там лежит, блядь Крови лепёха, блядь просто я не знаю типа чё, чё, чё у меня взорвало блять. не, МД в Warzone 100% win ну в плане, цена за количество FPS 100% бля, я вот в прыжок что-то освоить в файде не могу Помню тогда не получалось, сейчас не получается. Жило прям идет. Пляда, дайте мне это тавершника легенда, ди ди ди ди ди. Смотрите, есть такой стример нет? Я по прям... у меня патронов, я как будто на войну собрался. Это, да, я не замечаю мне сейчас особенно окно маленькая чата маленькое я могу иногда не заметить просто что с кем здороваться вот <вас> извиняюсь <вас> <вас> <вас> Не, я же просто типа малышку посадил на стримерский ПК, она играет у нем сейчас, и сейчас я стримлю параллельно, потому что у там ноут 40-50 фпс в Warzone, у нее ж -ж жопка горит, а, блядь, все, это, все и на мне сказывается, ей неприятно ей нервы тратит. Ну, как бы, ну, мне проще, просто дать ей бы играет, а я уж как-нибудь разберусь. Попробовали так потыкать там, чтобы я с игрового пока стримил, ну что-то. что А еще у меня вот это приседание очень плохо получается. Ну, типа, как это манки? Запрашиваю разведку с Да, снайкинг, снайкинг, У меня вот пока вот, вот тоже напали, очень плохо получается. Я игру мне бы блять вот просто месяц посидеть, механику подрочить просто нон-стоп, ну, без стрима, без ничего, просто там лазяки навалить и хуярить. И вообще, ебать, другой бурь игры был, я не говорю, был я вообще другой. О, что? Прошу прощения. Шесть телплят. Запрашиваю разведку сложных. Вас понял. ППЛА на связи. Обнаружен боец противника. Они установили кассетную мину. Блять, но ну, я не верю, что ты не стрим снайпер. Я просто в это нахуй не верю. Блять, ошибка нахуй. <смех> уху ху это сообщение, отправь меня в телегу потому что я сейчас с файтом драйвер я файтом и есть большая доля вероятности, что я это просто пропущу мимо ушей Да, и горки, дай мне. Джиджис. Зона у него уходит, пиздец. Округ одарка приближается. Идите в новую безопасную зону. Вы теряете позиции. Я же... Иду сюда. There we go.